О чем мечтает 20-летняя девушка? Конечно, о любви и счастливом браке. Вот и Лена, вчерашняя студентка, грезила о семейном счастье. Ей представлялось, что избранник по характеру будет похож на отца, которого Лена очень любила. Внимательный, трудолюбивый, преданный семье, искренне любящий свою жену и дочь. Вот эталон мужчины. Скромница, так порой называли девушку, а кое-кто величал и синим чулком, потому что Лена не любила вечеринок и дискотек. А вечера предпочитала проводить за книгой. О том, что мужчина может быть неискренним, признаваясь в своих чувствах, глупышкой предположить не могла. После института Лена устроилась в небольшую фирму. Хотя отец, занимающий должность управляющего в мебельной компании, предлагал дочери пойти на работу к нему. Но Лена гордо отказывалась. Она желала осознавать себя самостоятельной. А работа с отцом предполагала отеческую заботу. Да и не хотелось, чтобы в коллективе намекали на семейственность. В фирме же, в которой никто, как думала девушка, не знал, что она из состоятельной семьи и что ее отец занимает высокую должность, чувствовала себя независимой, ответственной и взрослой. На работу она приходила с удовольствием еще и потому, что здесь познакомилась с удивительным, по ее мнению, молодым человеком. Его звали Антон, и он с некоторых пор стал для Лены самым лучшим на свете. Так как он улыбается, шутит, галантно ухаживает за Леной, улавливая каждое желание, никто не мог. Не мужским вниманием, глупышка расцветала от одного его взгляда. А то, что на нее такую обыкновенную обратил внимание красивый парень, листила День за днем, недели за неделей. И Лена поняла, что именно с этим человеком она хочет связать свою жизнь, которая будет необыкновенно счастливой. Правда, мама выбор дочери не одобрила. Антон показался ей не искренним, а его поведение искусственным. К тому же, жених служит Порощий кладовщиком, по мнению мамы, не мог считаться хорошей партией для ее дочери. Зато отец в этом не увидел ничего зазорного. Сам он, когда только познакомился с Лениной мамой, работал водителем троллейбуса, а бизнесом занялся, будучи женатым человеком. Побеседовав с Антоном, отец сделал вывод, что все еще у парня впереди, а желание есть. Желание действительно было. Еще, когда Лена устроилась на работу в ферму, в коллективе тут же заходили сплетни, что девушка-то из-за семейства. Антон смекнул. Незрачная малышка – отличный вариант. Ну и что, что девушка не обладала модельной внешностью. Зато, надев ей на палец обручальное на кольцо, парень получал возможность войти в весьма обеспеченную семью и тем самым изменить свою жизнь. Проведя детство и юность в деревне, где Антона то и дело прикали за лень, он уехал в город. Решил порвать с родней и прошлым. В деревню к тяжелой ежедневной работе ни за что возвращаться не хотел. Учиться не желал тоже. Цель была другая – Жениться на беспечной девице, жить в собственной квартире, а не на съемной комнатенке. «Получить хорошую должность, а не коротать день за днем на пыльном складе. царить деньгами, а не тянуть зарплаты до зарплаты. Разъезжать на автомобиле, а не трястись в переполненной маршрутке с неудачниками». Однажды удача уже улыбнулась Антону. В маленькой фирме была открыта вакансия кладовщика, и парни взяли на эту должность, хотя образования он не имел. Он отлично понимал, что работница отдела кадров просто не устояла перед его внешностью и обаянием. Никаких других достоинств у красавца не было. Вторым шагом к обеспеченному будущему стало знакомство с Леной. Очаровать, влюбить в себя большого труда не составило. Антон всегда умел манипулировать дамским полом. Лена не стала исключением. Спустя шесть месяцев после знакомства Антон сделал предложение Лене. Конечно, девушка согласилась. Она и не могла поступить иначе, так как сильно любила, что никаких изъянов в женихе не видела. Правда открылась гораздо позже. Окрылённая Лена бежала к родителям, чтобы поделиться новостью. Но мама не разделила радости дочери. Мама была против. Не верила женщина Антону, которого уничижительно продолжала называть голодранцем и нещербродом. Но отец, на которого Лена смотрела умоляюще, обещал уговорить мать, и уговорил. Та согласилась не мешать счастью дочери, но все же по-прежнему недоверчиво поглядывала на будущего взятия. Свадьбу Лена хотела тихую, скромную, а в свадебное путешествие они с Антоном собирались поехать на деньги, которые бы накопили за полгода. Их ждала Греция, чудесная страна, где молодожены мечтали провести медовый месяц. Но отец сказал, что ничего не пожалеет для своей девочки и решил взять все расходы по организации торжества и отпуска на себя. Лена хотела отказаться, но Антон, не дав не вести слово молвить, громко и охотно поддержал идею будущего тестя. Конечно, свадьба это такое событие, на котором нельзя экономить. Жених с таким энтузиазмом обсуждал планируемую церемонию бракосочетания и будущее шикарное путешествие, что Лена смутилась, даже закрылась мысль, что миляга Антон не так искренен, как ей казалось раньше. Новое неприятное удивление прожидало девушку, когда ее с ужиной наотрез отказался сообщать о свадьбе своим родным и приглашать их на торжество. Антон пояснил, что три года назад порвался своим прошлым и не желает никаких воспоминаний о том времени. После пышной свадьбы отец постарался от души. Молодожены улетели в Грецию, где провели сказочно счастливый месяц. Когда возвратились домой, поселились в уютной однокомнатной квартире, купленной Лениным отцом в подарок молодой семье. Кроме того, отец Лены предложил Антону должность в компании. Тот с радостью согласился. Правда, спустя две недели, отец разочаровался в взятии. Антон оказался ленивым, безответственным, нередко опаздывал и нарушал график работы. Уйти с работы, никого не предупредив, было обычным делом. Отец терпел ради дочери, но однажды его терпение лопнуло, и он довольно жестко поговорил с Антоном. Нарушения трудовой дисциплины больше не было, но только внешне Антон изменил отношение к работе. Шли дни, месяцы, минул год, и Лена начинала понимать, что тот образ счастливой семейной жизни, который она себе рисовала, далек от действительности. Нет, Антон был мил и обходителем, но временами женщина чувствовала в муже еле уловимую фальшь. Было что-то не то, но что она никак понять не могла, пока не заболел отец. Тяжелая болезнь уносила жизнь любимого человека, и Лена с мамой пошли бы на любые траты, чтобы только отец выздоровел. Шанс был – операция, которую готовы были провести в дорогой платной клинике. Мама продала машину, сняла деньги семейных счетов. Финансовую помощь также оказал друг семьи, владелец компании, в которой Ленин отец работал управляющим. Но все равно не хватало нужной суммы. Мама готова была продать квартиру, но для продажи трехкомнатных апартаментов требовалось время, а операцию откладывать было нельзя. В агентстве недвижимости подсказали, что однушки продаются быстрее, и мама в отчаянии обратилась к Лене. Если продать их с Антоном квартиру, то суммы для операции хватит, а дочь с дятей могут пожить некоторое время в родительском жилье, пока трехкомнатную квартиру не разменяют на две. Антон с негодованием отнесся к предложению тещи, оказаться при у родителей жены. Нет, на такого он не подписывался. Лена пыталась убедить мужа, что если он не хочет жить с ее мамой, на которого обижен за предвзятое, по мнению Антона, отношение, то всегда можно снять на время квартиру. Но подобный вариант возмущенный мужчина даже не рассматривал. Да из какой стати он должен отдавать свои квадратные метры, а жить в съемной квартире и платить свои кровные чужому дяде? Кому нужна такая радость? Тем более, что и зарплата у Антона с приходом нового управляющего стала ниже. Да и похоже, увольнение не за горами. Лена старалась убедить мужа, что все это временные трудности. Главное, чтобы отец выздоровел. Но Антон не желал ее слушать. С издевкой он поинтересовался. Что быть может, Лена хочет, чтобы он ее машину продал? Жена напомнила. Деньги на автомобиль муж получил от ее отца, которому сейчас нужна помощь. Но это напоминание еще больше рассердило Антона. Хлопнув дверью, он ушел и прервал разговор. Вернулся Антон только на рассвете. благоухая алкогольным перегаром, муж заявил, муж заявил, что всю ночь провел в объятиях красотки-стриптизерши, с с которой получил настоящее удовольствие. А свою фригидную и некрасивую жену он никогда не любил и больше терпеть не намерен. Лена от потрясения даже заплакать не могла. Оказывается, Антон ее никогда не любил. Он ею просто пользовался для достижения своих целей. Она ему не нужна. Горечь, наполнившая душу, вдруг сменилась тихо печальной радостью. Как хорошо, что у них нет детей, а значит нет для кого пытаться сохранить семью. Лена собрала в чемодан вещи мужа и выставила за порог. Антона больше для нее не существовало. Однушку продали быстро, собрали нужную сумму для операции. Теперь отец пошел на поправку, пусть медленно, но мама и дочь видят, что их любовь ему помогает восстанавливаться. Лена живет у родителей, взяв на себя заботы по реабилитации отца. А обо Антоне не вспоминает. Да и что вспоминать, обман, или лживый спектакль или то, как ненаглядный супруг отказал в помощи? А может неприятный споры за машины, купленные во время брака, которую Антон считал своей собственностью и не желал возвращать бывшей жене, несмотря на то, что на покупку автомобиля и копейки свои не вложил? Лена давно сбросила розовые очки, сквозь которого смотрела на этого черствого приспособленца, казавшего истинное мурло, в тот час, когда от него ждали помощи. Однажды, через полгода, как Лена сняла обручальное кольцо, она нечаянно столкнулась с Антоном в торговом центре. Тот обходительно ввел под локоть женщину, которая невооруженным взглядом было видно, значительно старше спутника. Бывший супруг, увидев Лену, поспешил отвернуться, но в ту словно бес вселился. Проходя мимо парочки, громко поздоровалась и поздравила бывшего муженька с новой жертвой. При этих словах женщина удивленно вскинула взгляд на Лену, а Антон, сдерживая гнев, покраснел, но промолчал в ответ. Лена усмехнулась. Неприятный разговор Антону точно предстоит. Это была ее маленькая месть.